Сергей, что ты думаешь насчет этого решения, судей? Это все касается боя, который произошел 19 ноября 2016 года на арене Мобайл в Лас-Вегасе. Этот бой по ожиданиям напоминает фильм «Защитники» на 23 февраля и ожидание совсем не совпало с действительностью. По ходу боя Сергей действовал в своей яркой манере, но грязный бокс в исполнении орда делал бой очень скучным, бесцветным. В каждом раунде борьба, борьба, борьба и странные крики болельщиков. Орда на каждый удар по защите Ковалева. Судья, сделавший замечание о боксе с элементами борьбы. Гайс полщит. Извини, конечно, за мой английский. Это все произошло в третьем раунде. Причем это обращение было адресовано почему-то Сергею. В дальнейшем судья, поднимая руки, уходил от бойцов, когда происходили клинчи с элементами борьбы. Что и подтверждает Гендлин, говоря, что Уорд борется в каждом раунде. Это не бог, а возня со стороны Уорда. Фактически не было ярких моментов со стороны Орда. Он со своим феноменальным чутьем насобирал огромное количество джебов от Сергея. В то же время Сергей имеет достаточно много удачных моментов. Так во втором раунде на минуте 46 после джеба Сергея Орда замотала. На минуте 20 он стоит еле на ногах от пропущенных ударов. На 41 секунде он падает на кдаун. оставшиеся оставшиеся секунды раунда он действует только на рефлексах, потому что пропускает удар за ударом. Весь третий раунд – борьба. Даже не говорит, что Орд мало что делает сам и другим не дает. Четвертый раунд – борьба. Пятый раунд – Андрей бегает от Ковалева. И только в одиннадцатом раунде судья предупреждает Орда об опасной борьбе. Да, Орд отличный стратег, боксер, у которого огромное чутье на опасные моменты. Он чемпион Олимпийских игр. Тот, кто с 14 лет не проиграл ни одного боя. Но грязный, вяжущий бокс с элементами борьбы, с которым он в свое время занимался, не оправдывают слова Мэйвезера о том, что он лучший боксер в мире, а у слова Гендлина о том, что Уорд самый скучный боец, да? Сергей же является зрелищным бойцом, боксером года по версии журнала «Ринг» 2014 года. Входит в список Гатти. Он и правда не имеет в активе великих побед в любительской карьере, но в 2004 году он стал чемпионом России и одновременно чемпионом мира среди военнослужащих. И 215 боев, и 193 победы – тоже отличный показатель. Но не любительская карьера делает бокс зрелищным. Сами боксеры и их манера ведения боя, и в результате мы имеем, как сказал Сергей, абсурдную победу Орда со счетом 14-13, единогласно, при том, что 6 раундов точно за Сергеем плюс нокдаун, и это не победа Орда, а Сергея. Да, бой был приблизительно равным, но Сергей был активней и победа была за Сергеем. Отличное мнение Фредди Роучи. Ковалев, я думаю, что он лучший полутяжеловес в мире. Я думаю, что надеется кто-то, кто сможет побить его сейчас. Даже Андре Орд, включая Андреорда. И он прав. Сергея никто не победит из сегодняшних боксеров. Но он не учел одного, что победу могут украсть просто судьи. Что и получилось в этом бою. Но то еще более важное событие. В этом случае здесь проиграли оба. И Орд, и Сергей. Этот бой был первым боем для Сергея. Транслируемый на view и ожидания от просмотров оправдались на 50%, то есть из 300 ожидаемых тысяч просмотров, просмотров было практически в два раза меньше, 162 тысячи. Очень низкий показатель для боев такого уровня. Радует то, что на послематчевой конференции, при ответе на вопросы ведущего о том, кто выиграл, Сергей говорит, что победил он, и все зрители видели, кто победил. Эти слова встречены одобрительным гулом как и слова, что он разочарован решением судей. Есть доля веры в мнение Сергея, что разница есть, когда боец местный и боец приезжий. И абсолютно прав, что из спорта нельзя устраивать политику. Но при всем этом бой для Сергея был школой высшего пилотажа в изучении премудрости и грязного бокса. И я думаю, он сделал достаточно много правильных выводов. Очень интересное мнение Гиндлина о том, что бой был зрелищным, но Сергею просто не повезло с судьями. Но при всем этом я не принижаю Орда. Он умелый и очень волевой боксер с отличным чутьем на проблемы в бою. И у него есть отменная способность из проигрышной ситуации входить победителем. Просто посмотрите, когда бой закончился, кто скинул первую руку вверх, демонстрируя уверенность в победе. От реванша все ждут отличного бокса, сделанным Сергеем правильными выводами по тактике ведения данного боя. По мне так хотелось бы, чтобы бой выглядел как бой с Бернардом Хопкинсом, специалистом во всех финтах грязного бокса. В этом бою Сергей в расчетливой форме просто деклассировал Бернарда. И того же самого мы ждем и в этом реванше, чтобы раздутая звезда Орда наконец-то погасла.